Все вот эти вот намечающиеся улучшения, тут мы, значит, сейчас мы тут наведем порядок, тут мы применим формулу, тут... они просто говорят о том, что абсолютно не системно, а выборочно происходит вот это вот вмешательство в действующую систему. Кстати, вот такое может, ну, где-то оно может дать эффект, но в долгосрочной перспективе это даст отрицательный эффект, потому что будет казаться, что мы-то это уже сделали. Система на ноги не станет. Когда министерство говорит, что э, все хорошо. Сейчас мы э, снимем обязанность утверждать правила вида спорта в министерстве юстиции. И все будет хорошо. И уже мы как бы воплотили принцип автономии спорта. Но, а, во-первых, и мы это знаем прекрасно, что э, несмотря ни на какое требование закона, о такой регистрации, ни одна из, из э, самостоятельных федераций, которая ну, занимаются своим видом спорта, э, не действует с оглядкой на правила, утвержденные в Минюсте. Потому что иначе Конечно. любые результаты, которые в этом виде спорта будут достигнуты, просто не будут приняты ну, международной федерацией. Следовательно, из этого следует что? что? Такое изменение, оно не несет реальных изменений и реальной автономии в управлении видами спорта на Украине, оно косметично, ну, я думаю, процентов на 99, ну, по своему, как бы, и содержанию, и по своей форме. Но из того, что мы видели на сайте министерства, есть еще другое опасение, что такое снятие обязательной регистрации в Минюсте, оно одновременно расширяет полномочия самого министерства по проверке этих правил внутри министерства. И тут уже как бы возникают фундаментальные сомнения в том, занимается ли даже это министерство косметическим реформированием сейчас. Регистрирование в Минюсте возникло несколько лет назад всего лишь. Вопрос в другом. Это приводилось как пример наиболее такой... Понятно, доходчиво абсолютно всем людям, не имеющим отношения к спорту. И вот это вот сейчас все это внимание, которое уделяется этому аспекту, То мал, в... мало значимый момент с он так, точки он зрения. Вот такой дискомфортный, но это не самая тяжелая часть вот нашей деятельности, где нам создают реальный дискомфорт в жизни. Да, это песчинка в сандале. Но не более того. Это не, не главное. Это не стена, которая стоит у нас на дороге. Стена ⁇ это вот эти вот принципы, а, по которым будут финансироваться детские клубы ДСШ, как угодно их называете, те, которые завтра будут восстанавливать массовый спорт. И пополнять ряды спортсменов да, высших достижений. Да, пополнять вот эту пирамиду, на вершине которой стоит спорт высших достижений. И то, и то, на что министерство сегодня тратит деньги, вот этот вот заказ, не озвученный, заказ на престиж страны. Но стоит вопрос, а доверяем ли мы ну, действиям министра вот сейчас, а то, что вот как бы выдвигая наперед вот эти вот лозунги о том, что мы снимем обязательную регистрацию правил, там еще чего-то там где-то подкрашим, подмажем. Как бы мы не слышим ответа на главный вопрос, а почему, собственно, была нужна эта обязательная регистрация? А не возникнет ли взамен ее еще там более сложный механизм? И ответа на этот вопрос нет. И с моей точки зрения, этот такой очень, очень важный, фундаментальный вопрос изменений в, вообще в этой сфере. Он записан в законе о спорте. В том самом законе, который всегда все ссылаются, как на некое достижение, которое 4 года назад удалось достичь. И в законе написано, что у нас в стране, в отличие от, как, я думаю, всех стран в мире, спортом управляет государство. Вот как бы, буквально. И когда мы говорим о том, что сейчас министр хочет снять функцию регистрации правил в Минюсте, то возникают такие фундаментальные сомнения, будет ли это соответствовать действующему уже закону, который он в этой части менять не собирается.